Доброе утро, жена Хаги-Ваги. Как тебе спало жена Хаги-Ваги? Нормально. Ну что, новый день настал? Пришло время работать. Чем ты а? сегодня займешься? Буду жарить мясо. Ага. Ну а мне, как обычно, нужно пахать землю. Ну что, ты сейчас будешь готовить? Ага, отлично, отлично. Ну и я думаю, что прибраться в доме все-таки нужно. Не, с -с -с сырое мне не нужно. Давай, чтобы я пришел, и оно было жареным, готовым и вкусным. Это самое главное. Мы все-таки плюшевые игрушки, мы должны быть сильными. Поэтому... Потому что мы должны быть сильными. Тебя, ты что, сейчас ты что, додумалась, что ли? Ну что ж, а я, как кормилец семьи Хагиваги, самый главный. А ты нашу семью. Вали. Скоро у нас будет дитё, сын Хагиваги и дочь Кисимиси. Ну а я, в свою очередь, как кормилец, пойду пахать землю. Нет, жена Хаги-Ваги, это нужно приготовить. Я с тобой покушаю, а Фанш, у меня подава. есть хлеб. Хлеб, который я делаю своими руками. Все-таки я такой рукодельник. Я же синий Ваги, Самый главный. И нет никого круче меня. Я пойду пахать землю прямо до вечера. Да, Дорожие. чтобы у нас было что кушать. А потом забью скот. А ты приберись, приготовь. И... Нет, это фамилия. Его... Ой, прости. И вечером я приду И мы устроим а пир ешь? Да нет, нет нет. Все, Хаги-Ваги Жена, я пошел пахать. А что пахать Это вспахивать землю Чтобы посадить пшеницу Морковку и картошку Чтобы мы кушали Ладно. Ну давай, давай жена Хаги-Ваги Давай, до вечера Ой, какой урожай за ночь вырос, ох, да, ну тут, конечно, тут и собрать, о, вообще, просто, жена Хагиваги будет в восторге, а тут что не скопано, наверное, курочки прибегали с соседних законов и протоптали нам землю, ну, ничего страшного, ничего страшного, вырастет, вырастет. Фу, ну наконец-то я синий Хаги Ваги зак закончил с этим полем, мой ну, наверное все свое поле вскопал. Ну сейчас пойду к своей жене Хаги Ваги, она наверное приготовила очень вкусный ужин. Тук тук, любимая. Привет, жена Хаги Ваги. Ну Привет, как ты муж, тут? Я стол. О, али, я али, так али. долго этого ждал. А Ой, ты не представляешь. Ну, выглядит аппетитно. Ты тоже садись. Ты же, наверное, всех приготовил. Да, ну давай, садись. Стоп, кто это? Стуч, стуч, звенит нам в дверь в такое позднее время. На часы вообще видели? Ладно, сейчас пойду проверю. Стой, пока тут. Никуда не уходи. Можешь уже, в принципе, начинать ужинать. Фу, так. Ну, кто тут? Никого нет. сшиблись что ли? Фри а? Что это был за шум? Стекло сломалось? Ну-ка. Жена Хаги-Ваги. Жена Хаги-Ваги. Ты где? Ты где? Кто это? Что? Что? Что? Жена Хаги-Ваги, что с тобой? Он тебя украл? Нет, не буду прыгать на поле. Я его целый день скапывал. Хаги-Ваги. Жена Хаги-Ваги. Стой там. Стой там. Хаги-Ваги, жена... Что чтобы тобой случилось? Что, где вы? Где вы? Что это за послание? Это, это, это, это же то, что она приготовила. Ш, что делать? Что делать? Ее украли. Кто это был? Так, что, что случилось? Господи, что произошло? <рапристот> Сколько я спал. Что вообще произошло? Я не знаю. Не могу поверить. Что было с моей женой Хагиваги. ваги этот огонь до сих пор горит. Сколько я вообще спал? Ладно, надо обдумать все, пойти домой. Может быть, все это сон. Что с моим домом? Что с ним произошло? Он какой-то полуразрушенный. Мое поле. Что, что тут? Что произошло? Что тут? Послание? Переходи в деревню след ночью. Что это? Я знаю только одну деревню. И она действительно недалеко. Мне что нужно сдать до следующей ночи? Как же я тут просплю? Какой ужас. Что произошло? Так, вот наступила следующая ночь. Как было и сказано, я пришел в эту деревню, которая была неподалеку. Деревня на Население. Ну, понятно. Какая-то она полуразваленная. Как считаю, мой дом. Кому же я тут должен прийти? Так, ну, наверное, мне куда-то сюда. Тут дорога такая, будто вытоптанная. Так. А, Жилой дом? Посреди этой заброшенной деревни? Как-то странно. Наверное, мне сюда. Дом всезнающего. Ну, хорошо. Так, звоночек. Yes. А доброй ночи. Как я могу к вам обращаться бен ага бен скажите пожалуйста вы, вы знаете что произошло yes. Т -т это это вы поставили то послание верно Ho -ho -ho. А, а, а вы знаете кто украл мою жену хаги ваги uh. а ты ты вы, вы можете сказать мне где он находится no. Он, он как-то связан со мной. Yes. То есть вы хотите сказать, что есть такие же игрушки, как я, плю и плюшевые игрушки Хаги Ваги? <звук> а, а, а вы можете сказать, где они, где они находятся? Yes. Ого. О, спа спасибо, Бен. Спасибо. Я, я пойду? Все? Yeah. Все, всего, всего хорошего, Бен. Все, все давайте. Это как-то странно. Такого я точно не ожидал. То есть, есть такие же игрушки, плюшевые игрушки Хаги-Ваги, как я? Такого не может быть. Хотя моя жена, тот зловещий Хаги-Ваги. Так, и где, и где же они находятся? Завод... Попу Плейтайм Это какой-то завод, где производят игрушки Хаги-Ваги? Не может быть Такого я точно не знаю Но, наверное, все знающие не мог меня обмануть И этот завод все-таки существует Да, придется мне это выяснить Пойду, наверное, искать этот завод, раз уж он существует